Я верю, что это слово дал мне Бог. Я просто поделюсь с вами простоте. Оно так называется «Несея между тернами». Я читал книгу пророка Еремии однажды, и Бог очень сильно коснулся меня, именно вот обратил мое внимание на это слово. Это Еремия 4 глава, 3 и 4 стих. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые Нивы, давайте скажем, новые Нивы, и не сейте между тернами, не сейте между тернами». И когда я это читал, оно просто выпрыгнуло на меня. И я начал молиться, я говорю, «Бог, что ты хочешь мне сказать?» Это взбудоражило мой дух. И Бог напомнил мне, что... 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, Скажите, никого не знаем по плоти. Даже себя не знаю по плоти. Скажите, даже себя не знаю по плоти. <свят> И это очень важно. Это самое главное, что Бог хотел мне сказать. То ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое... Ну, мне не нравится <свят> творение, давайте скажем. <свят> Как-то у меня ассоциации такие, знаете, нехорошие. Итак, кто во Христе, тот новое творение... Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. И Бог мне начал говорить, что смотри, Бог говорит здесь мужам Иуды, Он говорит своей церкви, что не сейте между тернами, распахивайте на вину. Да? «Не сеете между тернами, распахивайте на вину, обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть сердца», — говорит он дальше, — «вашему мужу Иуды, жить Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». И это второе, на что Бог обратил внимание. То есть Он говорит, «Не сеете между тернами, распахивайте на вину». Он говорит, у вас есть злые наклонности, и мы живем во плоти. И как Иаков говорил, что эти искушения, да, они воюют в наших телах. То есть дьявол действует через плоть, да, он воздействует через душу, через наши плотские наклонности. И он говорит, что они злые, и говорит, не сейте между ними, а распахивайте на вину. И когда я молился, Бог мне показал, говорит, смотри, когда ты пытаешься быть лучше, да, чем ты есть, ты понимаешь, у тебя есть злые наклонности, у тебя есть какие-то искушения, есть какие-то э, вещи, которые тянут, которые там, мы родились свыше, мы спаслись, но обновление мышления, обновление души, привычек, это процесс длиною в жизнь. Аминь. Он говорит, у вас есть злые наклонности. Он говорит, но не сейте между ними, а распахивайте новое. Он говорит, смотри, ты пытаешься быть лучше. И мы искренне пытаемся. Мы постимся, молимся, ходим на собрания, учимся, читаем Слово. Мы пытаемся быть лучше. Но очень часто мы терпим, что? И мы все это проходили. И я очень много раз, знаете, такие качели... Ты пытаешься, ты упираешься, потом ты где-то падаешь, где-то устаешь, где-то разочаровываешься, потом опять встаешь. А Бог говорит мне, не сей между тернами. Говорит, это никогда не закончится. Распахивай на вину. Распахивай на вину. Бог, что, что значит на вину? Он говорит, ты видишь себя старым и пытаешься изменить то, какой ты был. Говорит, а мы все умерли во Христе. Ты новое творение, скажите, новое творение. И до меня, наверное, до конца дошло, что это значит. То есть я пытался быть лучше, отождествляя себя со старым. И это как сеть между тернами. Ты принимаешь слово, ты молишься, ты трудишься над собой, да? Но если ты видишь себя старым, терни это рано или поздно заглушают. И ты опять смотришь, что искушение начинает воевать, какой-то кризис, у тебя вылазит, какие-то проблемы. Но когда ты начинаешь, знаете, это как исходное, как вот начало моей борьбы, начало моего служения. Я новое творение, все. И он говорит, распахивай вот эту новину. Что это значит? А это значит, мне нужно разобраться, а что принадлежит новому творению. Аминь. Кто я? Он говорит, ты святой. Я святой? Да, Хорошо, если я святой, то что значит распахивай на вину? Я иду, и я не борюсь с грехами. Да, я не фокусируюсь на грехе, чтобы опять не упасть, опять там не подумать плохо, опять там не позавидовать, не возгордиться, не посмотреть с вожделением на сестер, да? вот. Я не с этим борюсь, а я исхожу из того, что я новое творение во Христе Иисусе, да? И я распахиваю на вину. Я просто учусь жить, как новое творение, как святой. Аминь. Потому что, фокусируясь на терниях, они заглушают всем. Рано или поздно мы устанем. Я как бы выхожу из благодати. Бог говорит, распахивай на вино. Ты новое творение? Да. А теперь давай будем учиться просто жить так. Это есть распахивать на вину. Аминь. Кто понял меня, кто понимает? Аллилуйя! Вот такое простое слово. И, и вы знаете, это касается не только нас, это касается и тех людей, которых мы наставляем. Мы все с вами, ну многие здесь уже, я вижу, не первый день со Христом, мы вели домашние группы, ты вкладываешь, вкладываешь в людей, а потом смотришь, через год-два ты удивляешься, что с них лезет. Ты думаешь, подожди, ну мы же столько общались с тобой, а что, Сеяли между тернами. Нам нужно убедиться, что человек понял вот эту исходную позицию, что он новое творение, что не надо фокусироваться на грехах. Давай будем изучать это длиною в жизнь, что мне принадлежит как новому, и просто учиться, распахивать это на вину, учиться быть святым, мудрым, сильным, любящим, сострадательным. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Как пастор Василий говорит, извините, что на своем примере, но просто это связано... С пастором Василием об этом я хочу засвидетельствовать и почтить, и э, рассказать об этом. Как я учился быть новым творением э, тогда, в те времена. Мы покаялись, и я учился уже в Исуснавине, туда нужно было ездить каждое утро, а я работу уже оставил, потому что учились мы утром, деньги быстро закончились, там хватило их, -то не помню, на полгода, где-то надо брать деньги, да, ездить не за что. И я начал ездить зайцем. Я не помню, кто меня вдохновил на это решение, вот. Но я решил в один момент, что это грех, да. То есть это грех ездить зайцем. Кто согласен, что это грех? А мы же распахиваем на вину, мы новое творение во Христе. То есть мы не обманываем, мы не воруем. И я принял решение, все, знаете как... Я больше зайцем не езжу. А денег-то нет. А нас учил, пастор Василий, учили, что прими решение. Хочешь измениться, Бог работает только на решение. Аминь? Только на решение. Пока нет решения, это все вода, в этом нет. Ты не растешь без решений, без твердых решений, которые нужно что? Защитить потом. И я принимаю решение, все, я новое творение, я не езжу бесплатно. Что вы думаете? Я не помню сколько, но... Я жил, я живу на Голосеевской, да. Иисус а Навин был у нас где-то на Левобережной, пастор Василий, не помните, ДК Хим, Химки, или как это было? Волокно. Чернигов. На Черниговск, сказать. Короче, пешком я ходил. Два часа у меня это занимало, где-то два с половиной. Через мост Патона, как помню. идешь через мост Патона, молишься. Но я так подустал. А потом мне нужно ехать на домашку. А я был тогда в Борисполе, Бог дал мне откровение, что нужно, мы поехали в команде миссионерской служить в Борисполе от Иисус И Бог мне положил там остаться и служить. И я так ходил, получается, дня четыре, наверное, да, в Иисус пешком. А тут ехать на домашку, это в Борисполе, уже пешком не сходишь туда. А к нам приезжали миссионеры и учили нас. Я так запомнил это свидетельство, один миссионер, по-моему, Джон Лейк, Бог ему сказал, ты поедешь в Индию, деньги тебе дадут в очереди. Там, а, и деньги ты получишь. В... Он на, на корабле туда плыл. Да? Ну, короче, в очереди за билетами. Да, Все, наверное, слышали, это свист. Но я иду на электричку, думаю, там мне Бог даст деньги, где-то в очереди. Иду, веры мало, смотрю, бутылки лежат. Помните, мы когда-то бутылки сдавали, да? Я так, О, парочку бутылок схватил, думаю, ну там же билет стоил, копейки. Думаю, где-нибудь сейчас дам. Иду чувство, нет, это не по вере. <смех> Я посеял в бомжа, думаю, вот пожну, вот, пришел в очереди в кассу, стою, ждать. очередь еще маленькая такая, знаете, нет времени веру подкачать. Вот. подходит моя очередь, деньги не появились, но вот я уже подошел к электричке, и вот дверь стоит, да, вот дверь, ну вот зайди и едь, в принципе, там можно из вагона в вагон перейти, спрятаться, мы же умели тогда, в то время, люди 90-х, вот, Но я думаю, нет, решение твердое, нет, я не поеду бесплатно, принял решение, я новое творение, аминь, распахиваем на вину. я не хочу жить по-старому, немножко так разочарованный, это Дарницкий вокзал, думаю, опять не идти три часа два с половиной часа, иду, и тут встречаю братьев с Иисус а Может помните, такой цыган был, который чуть не умер на одном из постов. А они меня не узнали, стреляют, у меня сигарет. Ну, в то время пробуждения, чтобы вы понимали, каялись люди сотнями, и пол Иисус еще там в процессе бросал курить. В процессе бросал выпивку, кто-то от наркотиков освобождался, мы там каялись еще все. Пробуждение. И они у меня стреляют еще с одним братом, стреляют в сигареты. Тут мы узнаем друг друга. Я их обличил, мы там помолились вместе. Я такой, о, может быть, ради них, ну, как бы не случайно уже. И я помню, вот этот Дарницкого вокзала, я вышел, по-моему, Дарницкий, я уже название все позабыл. И этот бульвар Дружбы народов, да, он уже есть. Вот этот. Я иду по нему, и ну, возле домов иду, и тут смотрю в витрину магазина ходит пастор Василий там. Пастор Василий, по-моему, пастор Володя был, Дзюба, и какие-то еще братья. Я думаю, о, вот зайду, поздороваюсь, то есть как бы почту. Я даже еще как-то без задней мысли. И я захожу в магазин, не знаю, помните вы или нет, а вы с дизайнером из Борисполя выбирали, тогда только офис вы переехали, по-моему, в Манеж, и нужно было ремонт там сделать. И вы выбирали или люстру в этом магазине, или что-то. И с вами был как раз дизайнер из Борисполя, который делал ремонт в этом офисе. И мы зашли, поздоровались, и потом вместе выходим, и тут я понимаю, что этот дизайнер едет в Борисполь, А мне нужно было в Борисполь. Помните, да, с чего я начал? Что я не попал, у меня домашняя группа в Борисполе. И тут мы все понимаем, что они сейчас на машине едут в Борисполь, и я с ними сажусь, и я даже не опоздал на домашнюю группу. Аминь. Вы понимаете, принятое решение. Я принял решение распахивать на вину. Да, что я бесплатно не езжу. Мне нужно ехать в Борисполь. Денег нет. Но я остался верен. И Бог чудесным образом я не знаю, помните, вы попросили это или нет? Я это запомнил на всю жизнь. Я по этой вере, по этой вере я уехал на миссию. Я понял, что Бог, если ты верен Его Слову, если ты действительно доверяешь ему, он, конечно, в последний момент, но обязательно проявится. Аминь. Я даже не опоздал на эту домашнюю группу. А потом мне подсказали, что можно купить газеты на типографии по 10 копеек, продавать по 25. И так я... Бог потом открыл мне, как мне себя обеспечить в Иисуснавине. Там не надо было много денег. Вот. И Бог дал мудрость, как заработать потом. Поэтому давайте помолимся. Аминь. Давайте помолимся чтобы мы действительно распахивали на вину. Если мы уже новое творение, то все. Я живу как новое творение. Я не обманываю, я не ворую, я не думаю плохо, и я не, не фокусируюсь, чтобы этого не делать, а я учусь, что мне делать. Какие решения принять, чтобы быть новым творением, чтобы поступать как новое творение, жить как новое творение. Аминь. Потому что мы умерли во Христе. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим за Твое Слово, оно живо, оно действенно. И Ты сказал, что мы во Христе умерли. Ты не просто меняешь или, или, или как-то подрихтовываешь на старых. Нет. Мы умерли со Христом. Мы умерли, чтобы воскреснуть и жить, как новое творение. И ты говоришь, распахивайте на вину. Не между тернами. Они вырастут и они заглушат все. Но помоги нам учиться жить как новое творение. Учиться мыслить, как новое творение. Учиться любить, поступать, молиться, служить, строить семьи, работать. Помоги нам, Боже, принять все те решения, которые примет новое творение во Христе Иисусе. Но самое самое непростое, Боже, и мы просим у Тебя, Дай нам благодать, Боже, защитить каждое решение, защитить каждое решение. Когда все идет против этого решения, когда все идет против, мы будем испытаны в каждом решении. Боже, помоги нам защитить его и увидеть Твою славу, увидеть Твою силу, увидеть Твою благодать. Во имя Иисуса Христа и все вместе скажем Аминь.